Урончик. Так, давай. 60% процентов увеличения урона. И. Третий рейтинг умений. Бум! 334 тысячи. Просто с лица стер врагу Ну что ж, всем привет! Сегодня мы будем разбираться с обновлением, что к нам пришло, что ушло, что мы делать должны здесь, что фармить. И так далее. В принципе, к нам пришло сегодня новый баннер. Демон Мелеудас синий. Какие здесь у нас персонажи в баннере? Синий демон Мелеудас сам. Зеленый Иерихон. Также у нас здесь Галан, Эсконор. Ну и Плеяды. В принципе, шансы неплохие. Шансы неплохие. У меня вот, к примеру, мой демон мелеодос уже есть. И 80 левела. Плюс ульта 2 из 6. Что это значит? Это значит, что шансы неплохие. По крайней мере, были у меня за мое количество прокруток. У меня было 437 кристаллов. Когда я закончил, у меня было 236 что ли. Ну, в общем, потратил я кристаллов там, по-моему, 120. Вроде, да? Я точно не помню цифры, которые у меня были по количеству кристаллов, но я точно помню, что я сделал, наверное, 4 прокрутки. У меня сейчас... О, сколько процентов? У меня 80% получается, и один последний был гарантированный с о, анимацией из Канора. То есть о, по 20% у нас там да, накапливается. Тогда 20, 30, 40... А, ну 5, значит, прокруток, 5, 3... 150 кристаллов. 150 кристаллов я потратил на выбивание двух демонов-мелиодусов. Они выпали мне в одном баннере, так что это было круто. Так, ладно, э -э, чему мы вообще здесь должны радоваться? Ну, вообще, радоваться мы должны, как вы уже заметили, мои персонажи некоторые стали 80-го левела. Они добавили нам возможность делать наших персонажей 80-го левела, это топчик, это реально топчик. То есть, наших персонажей можно теперь до последней стадии улучшения делать. То есть 6 звезд, 80 левел, максимальная прокачка, осталось только снарягу качать. Конфетка, так скажем. Э -э Команда, которую я хочу сейчас использовать для реализации нашего демона Мелиодаса, следующая. Сам демон Мелиодас, э -э зеленый Гелсандер, красный гаутер, ну и просто персонаж, который будет нам э -э бэкадовать. Не знаю зачем даже его поставить, но пусть будет, пусть будет. Все равно... Не убудет. Далее. Давайте тестить. Давайте тестить. Еще к нам пришла немного странная рулетка. Вы должны фармить билетики. Ивентовые, можете здесь они показываются. Ивентовые билетики, вот, ивентовый билетик нога призрака. За счет этого билетика вы можете в определенном месте. На главном экране нашем вот здесь находится это. В ивенте за 5 билетиков открывать дорогу. Здесь у вас будут бежать два персонажа. Элизабет и Мелеодос. И будут вот так вот потихоньку, потихоньку пробираться вверх. За один вход требуется 5 фиолетовых билетиков. Давайте, в принципе, я не думаю, что они такие дорогие. Они у нас вообще есть в магазине билетов. В магазине билетов их нет. А, нет, есть. Давайте пять штучек возьмем. Просто по фану. Я вам покажу, как это работает. Вот с этого челика возьмем. Давайте. Отлично. Давайте покажу, как это работает. Вот сюда мы заходим. Начало нажимаем. Дальше нам требуется выбрать место, где у нас будут выходить наши персонажи. Вот так вот я поставлю своих персонажей. Вот так вот они обошли друг друга. И вот такие вот награды у меня получилось за первый заход. Камушек пятого левела и вода пятого левела. Выбираем путь, которым они будут следовать. Обмениваются проходами. И получаем еще два рога. Два рога. И вот такой вот у нас, в принципе, дроп. Вот такой вот дроп. Довольно неплохо. Довольно неплохо. Я три раза уже открывал, мне три раза падали ССР подвески. Так что здесь шансы на получение ССР подвесок очень и очень неплохие. Ну ладно. Не будем об этом много говорить сейчас. Наша задача протестить наших персонажей. Естественно, мы будем есть жрачку на степень пронзания. Как же иначе. Почему? Потому что наш демон Мелиудус специализируется на пронзании. Трехкратное увеличение степени пронзания у него. Если бы у нас была синяя лилия, урона было бы намного больше. Ну что ж, давайте тестить. Давайте тестить. Что мы здесь сможем сделать? М так. Понятно. Делаем вот так. Делаем вот так. И повышаем рейтинг умениями Людоса. Надеюсь, наша задумка реализуется. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Так перемещаем перемещаем и отмена атаки отлично ну ладно что-то как-то нам не фартит пока что не фартит ну ладно давайте попробуем сделать тогда вот так используем Второго рейтинга умения, второго рейтинга умения и первого рейтинга умения. И посмотрим. 40% повышения атаки сейчас. Жух-бум. 180 тысяч. жух бум, 109 тысяч. Неплохо. Урона реально неплохо. Но степень пронзания, конечно, от Лили будет вообще топчик. Без него как-то, ну совсем. Ну совсем. 100. Ну вот давайте вот так сделаем. Повесим коррозию. Атака. И атака. И коррозия должна 20% процентов от максимального количества ОЗС есть. Так. Ну да. Съедает. Ну и ульта, естественно, просто в порядке. 236 без крита неплохо. Больше, чем наш эсканор. Бьет. Серьезно. Наш эсканор меньше бьет. Сульты. Но здесь у нас ситуация в том, что у нас здесь повышение идет урона. Поэтому давайте попробуем еще раз. Давайте попробуем еще раз. Так. Так. делаем вот так скидываем и скидываем посмотрим сейчас попробуем накопить как-нибудь попробуем накопить О, отлично отлично будем надеяться что на следующем ходу к нам придет то то что нам нужно а именно повышение рейтинга умений нашему Игил сандеру Ну пока мы сделаем вот так и будем. хух отлично. Отлично. Давайте посмотрим сейчас на урон, который будет. Сейчас урон будет достаточно большой. Так, вот такое вот у нас действие будет. Урончик. Так, давай. 60% увеличения урона. И третий рейтинг умений. Бум! 334 тысячи. Просто с лица землистер врагов. Жесть. Это просто какая-то жесть. Коррозия. Коррозия. Еще второго рейтинга умений. Ну и добьем. Посмотрим, что из этого получится. Второй рейтинг умений. Ну, не так конечно уже красиво но все равно очень и очень неплохо по урону я бы сказал даже очень не кисло по урону получилось как вы видите просто коррозия взяла и сломала ему щит за один так сказать щелчок это круто коррозия топчик ну ладно, добиваем противника. И будем смотреть, что у нас еще в нашем обновлении. Так. Ну, в принципе, мы победили. Идеально. Так. Отлично. Отлично. Урона вы едели огромное количество. Просто невероятно огромное количество. Получилось. Ну что ж, вот такое вот у нас обновление получилось. Девятая глава, в принципе, легкая. Там делать особо нечего. Проходите теми персонажами, которые там рекомендуют. Если у вас нет этого персонажа, берете из тех, которые вам предлагают. И легко проходите. Если у вас какие-то трудности с сюжеткой, напишите мне в комментариях, я постараюсь вам ответить. А может быть, даже целый видос запишу, где я покажу и расскажу, как проходить того или иного босса в сюжете ну что ж с вами был как всегда я макс подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик вступайте в группу вконтакте ссылка в описании вступайте там в беседу ну а с вами был как всегда я до новых встреч Пока.